Здравствуйте, дорогие друзья! Рад вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. Некоторое время назад рассказывала вам про наши эксперименты с измельчением яблок на сидр. Ну, поскольку самым эффективным оказалось измельчение на крупной терке, то мы купили вот такую помощницу для нас. И сегодня вам покажем, как она работает. Шинковка это отечественного производства, Амкадор Белвар. И проверяем агрегат в действии. Минут после трех немножко начинает подколачивать. И под крышкой начинают собираться кусочки. Так, Разбираем, чистим. Все вот это. Иногда вот такие штуки скапливаются. Вот там тоже всякое забивается ерундень. Но на этот момент вот уже у нас сколько сшинковано. И прошло ну, минуты 4-5. А вот эта емкость у нас на 50 литров. И... Ну, сколько тут литров 35 получилось всего за это время один раз мы только разобрали наши гриба агрегат... ну теоретически можно можно было бы разобрать еще раз что-то там убрать но в принципе можно еще и так поработать и вот а, такой ящик яблок и груш мы измельчили за и на измельчение вот этой партии нарезанные яблоки здесь достаточно большой ящик у нас ушло всего лишь 18 минут и в принципе ну, важно не кидать по несколько кусочков яблоки да надо разрезать а, пополам и если кидать по одному кусочку то а, в общем-то особо ничего и не забивается и чистить не надо так что производительность очень хорошая и подспорье в хозяйстве очень хорошее но при этом есть еще куча других ножей так что вещь универсальная сгодится не только вот для производства сидров, для производства а яблочных вин но еще много для чего и капусту можно шинковать и картошечку на драники ну, все что угодно конечно есть некоторое неудобство в том что целыми яблоки не вбросишь все таки надо резать но достаточно порезать на половинке приобретение Хорошая покупка, мы довольны, вот этот агрегат полностью выполняет все функции, ради которых мы его и покупали, ну конечно это очень сильно облегчает нам жизнь. К тому же вот именно такой кусочек, такая стружка яблока, она наиболее оптимальна, уже мы тоже это опробовали по сравнению с какими-то другими способами измельчения.